приветствую на связи артем мазур и в этом видео мы с вами разберем как не слить бюджет в instagram это одна из самых основных проблем потому что а, те кто впервые запускает рекламу как правило не получают там никакого результата а, сливают свои первые деньги и потом говорят что там реклама не работает поэтому в этом видео мы разберем такие основные шаги и основные проблемы с которыми вы можете столкнуться при запуске своей рекламы Итак, давайте сразу же обозначим что реклама в instagram это не значит раскрутка своего профиля то есть это не знак равно потому что у вас может быть свой сайт, и вы можете показывать в Инстаграм и вести рекламу на свой сайт. Просто мне иногда пишут под рекламными объявлениями, что э, ты там обучаешь э, рекламе в Инстаграм, а у самого-то там профиль не сильно раскручен. Потому что раскрутка своего профиля и Привлечение аудитории на свой сайт это две разные вещи. поэтому пожалуйста не путайте эти два понятия и если вам говорят что это одно и то же, то не ведитесь. Итак вот смотрите, вы запускаете рекламу в instagram, как наслить бюджет. первое что вам нужно делать это выбрать правильную цель сразу же давайте договоримся что мы запускаем рекламную кампанию через рекламный кабинет фейсбука не где-то еще а через рекламу кабинет Facebook, потому что там все настройки и когда вы только туда заходите то вас сразу же говорит какую цель вы хотите выбрать есть цели там переходы на сайт есть цели конверсии есть цели просмотры видео есть цели генерации лидов получить сообщение в мессенджер и так далее и ваша первая задача – это выбрать правильную цель. Допустим, вы сейчас хотите, чтобы у вас, у вас есть лендинг, вы продаете какой-то товар или там услуги, и вам нужны заявки. А вы просто выбрали цель, что переходы на сайт. Ну, окей, вы, переходите, вы получите переходы на сайт, но вы не получите заявок. Вот в этом главная фишка, что, что значит выбор цели. Выбор цели, он вам говорит, что вы говорите Фейсбуку, что вы хотите получить то есть я хочу получить допустим заявки тогда выбирайте цель конверсии я хочу получить допустим там больше подписчиков на свой инстаграм аккаунт выбирайте цель трафик я хочу получить чтобы мне больше обращений чтобы мне писали в WhatsApp, допустим выбирайте цель сообщения понимаете да то есть нужно выбирать правильную цель и от выбора цели будет зависеть ваши итоговые результаты второе очень хочется, особенно когда вы сейчас сидите в инстаграм-аккаунте, очень хочется запустить рекламу через синюю кнопочку, через приложение. Вы нажимаете на эту кнопку, вы выбираете аудиторию, выбрали возраст, где показывать, и все. И как бы люди должны переходить на ваш профиль. И потом почему-то у вас ничего не получается, у вас нет никаких заявок, ничего не работает, люди не пишут. Почему? Потому что, давайте приведу пример, да, вот. Как я уже сказал изначально, что мы запускаем рекламу через Facebook, а не через кнопку «Продвигать». Но если вы запустите через кнопку «Продвигать», эта публикация также окажется в Facebook. И если вы зайдете туда и посмотрите, то у вас будет ваша цель – это вовлеченность. То есть получать, а вовлеченность за что отвечает? Получать как можно больше лайков, комментариев под вашим постом. Что мы в итоге имеем? Вы нажали на кнопку «Продвигать», кто-то там лайкнул, кто-то прокомментировал, вы собрали эту аудиторию, но никак вы не получили ни продаж, ни подписчиков, Никаких обращений, потому что, опять же, возвращаясь к первому пункту, выбрали неправильную цель. Поэтому не используйте кнопку «Продвигать», если ваша основная задача — получить как можно больше переходов, обращений и а, продаж. Следующий момент. Когда мы запускаем рекламу, то у нас есть какой-то определенный сегмент аудитории. То есть у нас есть аудитория, допустим, не знаю, там фитнес-тематики какой-то, у нас есть вот пласт аудитории. Допустим, вот фитнес-клуб, фитнес-тематика, есть аудитория. Большинство из вас и почему сливает бюджет, запускает рекламу на всех, для всех, и рекламное объявление направлено тоже по всей аудитории. Что это дает? Это дает то, что да, вы охватываете большое количество аудитории, но чтобы вам охватить большое количество аудитории, вам нужно больше денег, а вы, естественно, на начальном этапе не хотите их тратить, и у вас они сливаются, так и не показав хорошего результата. Что в вашем случае нужно делать? Нам нужно сегментировать аудиторию. В этом как раз и состоит главный принцип а, того, как запускается эффективная реклама. Кстати, если вы хотите научиться запускать эффективную рекламу в Инстаграм, ниже я ставлю ссылочку, у меня есть бесплатный онлайн-тренинг, который вы можете пройти, посмотреть и увидеть прямо на практике, как запускается реклама. Вот, поэтому вам нужно сегментировать аудиторию. То есть у вас есть, допустим, сегмент, не знаю, там, девушек 25, например, 28. Вот у вас есть какой-то определенный сегмент. И на каждый сегмент мы делаем определенные креативы. Кто-то хочет заниматься, там, не знаю, похудением, кто-то хочет заниматься там, просто укреплением и поддержанием здорового образа жизни, кто-то там хочет, не знаю, там, на растяжку походить. И все они среагируют на разные объявления. Понимаете, вот есть сегмент аудитории, есть какие-то какие-то креативы, да, ваши картинки объявления, которые срабатывают, и вы точечно ударяете по этой аудитории. В этом случае вы не тратите большой бюджет, и в этом случае результативность таких рекламных кампаний будет выше. Поэтому э, вот этот совет, да, как не сливать бюджет, то ограничивайте аудиторию и на нее показывайте уже рекламное объявление. Кстати, если есть, будет вопрос, обязательно пишите их в комментариях, э, я на них отвечу э, в следующих видео. Следующий момент когда мы только запускаем рекламу что делают большинство большинство поставили какую-то определенную сумму и э, она открутилась и не дала результат а, почему потому что когда мы запускаем такую рекламу фейсбуку нужно понять кто наша целевая аудитория найти то тех людей которые среагируют на, на вот эту вашу цель когда мы ставим допустим какой-то большой сразу бюджет мы говорим типа Facebook, у нас есть деньги а говоря о Facebook, я имею в виду Instagram, потому что реклама Instagram запускается через Facebook. Вот и Facebook владеет Instagram тоже. Смотрите, когда мы говорим, что запускаем на большой бюджет сразу, мы говорим, что вот у нас есть деньги потрать на тест, вот все вот эти деньги, и он потратит. Если мы говорим, что у нас нет денег, вот маленькая сумма, но нам нужен тест, и он на эту сумму найдет вам людей. Поэтому в первое время, когда вы только запускаете рекламу, когда у вас идет период тестирования и поиска вашей аудитории, ваша основная задача не ставить больших бюджетов. На маленьком бюджете мы находим аудиторию. Как только алгоритмы подберут для нас нужную нам целевую аудиторию, после этого мы уже можем запускать, масштабировать рекламные кампании, запускать их ну, полномасштабно, так скажем, для того, чтобы охватить большую часть рынка. Поэтому на начальном этапе мы ставим небольшой бюджет. Опять же, сразу возник вопрос, а что значит небольшой бюджет? Для кого-то небольшой, допустим, это там, 5 долларов, для кого-то 10 долларов, для кого-то там не знаю, 100 рублей. Вот, ну, вот в таких вот пропорциях да, на какую-то группу объявлений. Мы ставим небольшой бюджет, он нашел нашу аудиторию, потом мы начинаем повышать уже с учетом того, каких людей он нам нашел. Поэтому на начальном этапе мы не повышаем бюджет а сразу же до максимума, чтобы он его слил. Ну и еще одна такая, точнее, даже я бы не сказал, что это ошибка какая-то, но большинство я вижу, часто просматривая истории в Instagram, я вижу а, такую проблему, что если вы запускаете рекламу чисто в Instagram, то вы и запускаете ее для инстаграма выбирая placement. Placement это место размещения в рекламном кабинете. выбирайте placement Instagram. Что я вижу большинства, что выбрано и Instagram, и Instagram истории. Когда мы выбираем Instagram истории, что что в этом случае происходит? Показывается тем же людям? но только уже э, другой плейсмент. И они видят вот эту квадратную, квадратную картиночку И кучу какого-то текста, где нужно нажать на кнопку «Еще», «Показать далее» Ну то есть понимаете, что формат не адаптирован именно под историю Если нам нужно показать в историях, то мы делаем вот эту прямоугольную картиночку Все красиво расписываем, чтобы человек осталось только свайпнуть и все, перейти на наш сайт Если же мы, мы а, не хотим так заморачиваться, то в плейсмент выбираем только Instagram. И в этом случае весь бюджет и все наши усилия пойдут только на данный плейсмент В историях мы не будем показываться и в этом случае мы будем расходовать наш бюджет эффективнее. И не будем сливать деньги на неэффективный рекламный плейсмент. Вот, вот такие вот такие, несколько способов. Да, опять же, здесь можно это, э, это видео еще продолжать, продолжать, продолжать, потому что ошибок и с чем сталкиваются начинающие, особенно когда запускают рекламу, их реально много. Поэтому, если вы хотите разобраться с рекламой, записывайтесь на бесплатный онлайн-тренинг, посмотрите, увидите какие-то фишки по запуску рекламы, внедрите у себя, получите результат. Поэтому э, рекомендую вам обратиться по ссылке ниже вот ну и не забывайте писать вопросы с чем вы еще с каким проблем еще сталкиваетесь в рекламе а, чем больше вопросов тем больше видео образовательных видео на этом канале вы увидите а, с ответом на ваш вопрос а, надеюсь было полезно ставьте лайк если это видео вам понравилось с вами был Артем мазур желаем ли хлебного дня до скорого